Всем привет, меня зовут Окси Мирон, и я приглашаю вас на спонтанно организованный концерт «Солидарности», который мы проведем в этот понедельник в Москве в главклубе. Концерт называется «Просто и понятно. Я буду петь свою музыку». Это строчка рэпера Хаски, который в данный момент отбывает 12 суток ареста в Краснодаре. В его песнях нашли пропаганду того, чего там в помине нет, заблокировали клип, сорвали ряд концертов, а теперь еще и арестовали. Это беспредел. Если в данный момент у него нет возможности свободно самовыражаться и честно зарабатывать на хлеб, то хотя бы со вторым мы можем все ему помочь. Поэтому вся прибыль с концерта пойдет ему. Я не друг Хаски, я не разделяю большое количество его взглядов и действий, но несмотря на это, а может быть именно поэтому я считаю необходимым помочь ему в этой трудной ситуации. Я очень рад, что Баста и Нойз видят это также и присоединились ко мне. Это не столько и не только про Хаски, сколько про всех нас и про будущее музыки в России. Приходите.